Доброе утро, дорогие друзья, продавцы, руководители, все те, кто занимается продажами. Я Вячеслав Богданов, веду прямой эфир. Вот сейчас еду на работу в наш офис в городе Кишневе, в центре города. Вот И, как бы проведя время в пробках, я хотел вам какую информацию предоставить, которая была бы полезна ну, для любого человека, особенно тех, кто занимается продажами, неважно, что они продают, идеи, продукты, услуги, неважно, что. Вы знаете, я вчера был в городе Унгенах, и у нас есть там ну, компании, которые получают некоторые услуги от нас. И так как в нашей компании есть такая услуга, которая называется открытый курс именно по общению, который именно корректирует самообщение, я увидел, с какими трудностями сталкиваются продавцы, которые реально ну, все-таки продают. Вот. То есть как бы, они не имеют проблем именно с продажами. но из-за того, что ну, есть вопросы именно, с, именно в сложности общения, в способности правильно доносить информацию, комфортно, без напряга, без каких-то там ужимок в теле. Я заметил, что хорошие продавцы после этого становятся более лучшими, то есть в разы повышают свои продажи. Поэтому я очень рекомендую вам э, ну, обратить внимание на курс по общению, очень классная штука. там процентов 90-95 практических упражнений вот и вы знаете у меня у нас прям есть успешное действие что те люди которые проходят у нас курс по общению заканчивают его успешно они у них жизнь просто меняется я уже не говорю про продажи это вообще не обсуждается то есть продажи в разы увеличиваются а если мы говорим про то, как э, они уже общаются после этого. Я вам расскажу несколько историй успеха людей, которые у нас проходили э, ну, курс по общению, так в двух словах, чтобы вы понимали. На самом деле, один парень, который у нас прошел курс по продажам и по общению, э, он мне сказал такую штуку, он работает в одном, ну, работает с одним, с одним большим холдингом. И работая в этом холдинге, он помогает именно в одном из направлений этого холдинга. Он мне рассказал, говорит, я прихожу на... Ну, владелец собирает всех соучредителей, всех директоров этого холдинга вместе раз в месяц. И он говорит, что раньше, когда я приходил на это собрание или, как сказать, это, ну, не знаю, пятиминутку или ну, час это длится, неважно, вот он говорил такую штуку. Он говорит... Вы знаете, меня никто не слышал. Я когда говорил, меня никто не слышал, а сейчас, когда я говорю, меня слышат, меня воспроизводят, мне уделяют внимание. А один руководитель, который у нас проходил прямо вот у нас очень часто бывает такое, что руководители или там пара людей бывает такое, проходят курс по общению, имел другое успешное действие, ну, успешный результат от курса по общению. Его начали слышать сотрудники. Вы знаете? То есть этот курс не только для продавцов. Его начали слышать сотрудники. Они начали его видеть. Они начали воспринимать то, что ему доносят, и более серьезно относиться к тому, к тем приказам, которые дает сам руководитель. Вот. Что еще изменилось? Ну, вы знаете. Вам нужно просто посмотреть у нас на, на сайте, на masterpodage.md в разделе «История успеха» есть прямо, ну, прямо словами, как сказали наши студенты, каких результатов они добились именно а, в этом курсе. На самом деле, курс, он изменяет жизнь людей. Некоторые, вот вчера даже меня спрашивали, да зачем мне этот курс, ну что я не умею разговаривать. На самом деле очень много людей считают в, нашем, в нашей стране, что общение это просто разговор и, к сожалению, это не то же самое на самом деле общение это прям полный цикл это, ну, я уверен, что вы видели людей, с которыми вы разговаривая или, правильно сказать, общаясь вы чувствовали желание с этим человеком еще пообщаться еще повести какие-то беседы вы захотели с ними еще раз встретиться вот такие люди это люди с очень классным общением с комфортным общением и я вам точно могу сказать что многие сотрудники да и продавцы не берут настолько во внимание вот именно вот способность классно общаться мы как компания очень часто тести... почти всех тестируем которых нам попадают на обучение особенно когда они попадают к нам на корпоративное обучение то есть целая компания к нам попадает и мы всегда знаете как сравниваем мы всегда сравниваем так мы смотрим на результаты в продажах и сравниваем с уровнем общения этого человека потому что у нас есть тест который показывает в каком состоянии именно сама сама способность человека общаться и оказалось что самые результативные продавцы, тех, у которых самые высокие продажи. Это те продавцы, которые на самом деле получают и очень классно получают результаты из-за хорошего общения. А, а, хорошее общение, ну, это надо просто прочувствовать. Вот, вы знаете, чтобы почувствовать хорошее общение, нужно пообщаться с человеком, который на самом деле классно общается. Таких не так много, конечно, но в нашей стране, в Молдове, я говорю о Кишиневе, да и не только о Кишиневе, в нашей стране очень много людей, которые умеют общаться правильно и даже не отдают себе отчет, что именно свои результат, своим результатом в жизни этот человек обязан именно способности классно общаться. Ой, очень классная вещь, курс по общению. Посмотрите, у нас на сайте, в разделе masterpodage.md, в разделе услуги, есть такой курс, называется «Успешное общение в продажах». Посмотрите, там есть небольшое описание, конечно, этого курса, там не все подробности, конечно, но те успешные результаты, которые... Достигали наши люди, ну правильно сказать, студенты, которые проходили у нас это обучение. Они не с тем, что даже просто написано в историях успеха на нашем сайте или в описании самого сайта. Это просто бомба. Вы знаете, вот, кстати, для тех, кто слушает, смотрит эту трансляцию, могу сказать одну вещь. Каждую воскресенье с 12 до 17.00 я уделяю внимание именно людям, которые проходят у нас курс по общению. Даже это, правильно сказать, целая программа, а не курс. То есть они, проходя эту программу по общению, в некоторых случаях я сам тренирую или дотренировываю ребята или девчат, которые у нас проходят об, вот это обучение. Не представляйте себе, что есть люди, которые просто считают, что продают или общаются, а на самом деле именно тут вся загвоздка. Есть люди, которые спорят и считают, что общаются. Есть люди, которые много говорят и считают, что они классно общаются. Есть люди, которые много молчат. Наверное, вы видели таких людей в области IT-технологий, которые считают, что они тоже правильно и классно общаются. Вы знаете, я удивлялся в некоторых случаях, когда человек молчит и говорит, что он общается. Но хотя бы разговаривая, не общайся. Да? Вот. Поэтому ну, я очень рекомендую вам, ребят, кто смотрит, кто видит, кто Хотя бы слышал хоть раз про курс по общению, про программу по общению. Я очень советую, потому что в некоторых случаях мы даже рекомендуем, когда человек к нам приходит на продажи, обучаться именно продажам, пройти сначала курс по общению, а потом по продажам. Потому что когда человек уже с классным общением переходит к продажам, он это делает более лучше, более комфортнее. Тренировки, а у нас очень много тренировок и на курсе по продажам, Тренировки это человек делает более быстро, достигает успеха более быстрее. И ну результаты просто настолько быстро приходят, что ну, это иногда некоторые люди считают это волшебством. На самом деле это не волшебство, это просто труд, это развитие навыков, это развитие способности классно общаться. Это умение договариваться, потому что люди, которые классно общаются, они умеют очень классно договариваться с другими людьми. А это и есть та самая продажа, потому что, когда ты умеешь договориться с любым человеком, ты можешь продать, что хочешь. Вы же сами понимаете это. Если не можешь договориться, то иногда хочется запихнуть, засунуть, как-то прицануть, как-то дать так, чтобы человек ну, хоть что-то продать Чтобы получить ту самую зарплату Хоть, хоть на какое-то выживание Поэтому, неважно не Есть у вас деньги или нету Просто позвоните, посмотрите, как вы можете пройти Этот курс по Эту программу по общению В нашей компании э, И получите это, потому что Это реально изменяет жизнь Я, ну, не было людей У которых вот эта частичка жизни Общения, а общение это и есть Та самая жизнь не изменилось на нашем курсе, реально это меняет жизнь. Я рекомендую вам позвонить, но в любом случае, в конце концов-то это ваше решение, это ваша жизнь, будете вы общаться или нет, это как бы ну, вам решать. Но я вам могу сказать, что если вы хотите качество жизни, качество своей жизни изменить, то знайте, что максимальный результат, максимальное изменение жизни начинается именно со способности общаться. Поэтому мы рекомендую просто звоните нам, пройдите у нас бесплатный тест по, именно повыяснить, по ну, как бы, насколько высоко, высок ваш уровень общительности и способности правильно и комфортно общаться. Мы разберемся с этим, и в случае, если будет это необходимо вам, или это, это то самое как раз, о чем мы сейчас говорим, Но мы будем рады вас видеть на наших курсах, вот, поэтому, при том и по деньгам это небольшие деньги, то есть... Например, там в институтах вы платите намного-много больше, чем стоит сам курс у нас именно с результатами, которые, ну, где очень много практики. Понимаете? Вот. Поэтому, ребят, не тратьте время там на какие-то обучения, если вы видите, что неправильно общаетесь. Или вам тяжело договориться с людьми. Или вам тяжело вступать в контакт. Знаете, есть продавцы, которым тяжело просто поднять трубку и позвонить кому-то. Это способность общаться. Есть продавцы, которым тяжело даже не хочется отвечать на какие-то звонки клиентов, входящих. Это способность общаться. Есть продавцы, которые каждый раз стараются поспорить со своим клиентом. Это способность общаться. Есть продавцы, которые э, любят, э, вы знаете, Подоказывать свою правоту Насколько они правы своему клиенту Это способность общаться Есть продавцы, которые получают Очень много возражений при том чуть ли не одно за другим Это способность общаться Вот это все мы корректируем На курсе по продажам На программе по общению Поэтому Ну с возражениями, конечно, на курсе по продажам там есть даже дополнительные тренировки, но в целом, как бы, если э, программа по общению сделана идеально, то это происходит, именно результаты в, в, в обучении по продажам происходят очень быстро. Вот, это в двух словах, что я хотел вам напомнить, сказать, там, напомнить про себя. Вот, сказать, что в городе Унгены... Есть хорошие люди, которые хотят изменить свое окружение Я хочу дать подтверждение людям, которые меняют себя, меняют своих сотрудников Помогают им стать лучше Это такой человек, как Иван Хаснаш Это такой человек, как Василий Гросу. Это другие люди, которые что-либо проходят у нас тут, в Кишиневе, неважно Унгены, привет! Поздравляю вас, вы молодцы На самом деле, вы идете правильным путем И я реально вижу изменения даже в самом городе вашем вот. Я уверен, что некоторая частичка изменений в вашем городе, это вы сами, это вы вложили какую-то частичку, чтобы что-либо изменилось в вашем городе. Молодцы! Всем спасибо, всем хорошего дня, высоких продаж. Не забывайте, наш сайт masterprodage.md, посмотрите, поглядите небольшое описание, есть вопросы, звоните, там есть контакты наши. Узнайте чуть побольше, приходите к нам на тестирование. Ну, как бы многие вещи мы делаем не только за деньги. То есть мы всегда помогаем. Он как бы В конце концов вы решаете, хотите вы проходить какое-либо обучение или нет. Вот, поэтому всем спасибо, вам хорошего дня. И будьте всегда счастливы, здоровы и получайте радость и удовольствие от всего, что вы делаете. Удачи!